В основе работы волосного гигрометра лежит свойство человеческого волоса увеличивать свою длину при увеличении влажности воздуха. Один конец волоса прикреплен к раме, а другой обернут вокруг ролика и соединен с грузом. Груз натягивает волос. При изменении длины волоса ролик поворачивается и приводит в движение стрелку.